С вами Сергей Бердачек. Мы продолжаем курс по поисковой оптимизации. На прошлом занятии мы отобрали базовые ключи, ключевые фразы, по которым клиент ищет в поиске. Фактически, если так вот рассматривать, представьте себе зеркало. Фактически, человек смотрит в зеркало, ему отражается он сам. Так вот, сейчас у нас появилось уникальная возможность вот зеркало это поисковые системы они отражают проблемы ваших клиентов у клиента какие то проблемы они все сохраняются в поисковых системах нас собирается статистика то есть сколько клиент задал такую то фразу например хочу купить мобильный телефон или как починить или Нам, нас прежде всего интересует Конечно, те фразы, которые решают проблемы наших клиентов и соответствуют тем целям, которые мы поставили изначально. Ваша задача понять, сколько вот этих вот запросов в среднем набирают люди. Из тех запросов, которые мы первично выбрали, вам надо расширить и получить тот список самых-самых-самых. Те фразы, которые больше всего популярны есть для этого специальные сервисы например сервис Яндекс.Вордстат наберете в поиске и под этим видео я тоже дам ссылку набираете Яндекс.Вордстат вам откроется такая панелька где вы можете набирать вашу ключевую фразу по результатам мы набираем например планшет Galaxy какой-нибудь и там модель какая-то у вас будет написано здесь количество результатов например тысяч. потом планшет galaxy там, купить здесь будет например 5000 и так далее и так далее и так далее у вас будет колонка одна здесь дальше можно... есть кнопки следующих подзапросы и вторая колонка альтернативных значений вам задача тот список который у вас есть уже дополнить вот это вот 10 тысяч это означает не то что на самом деле вот этот запрос 10 тысяч раз выполнялся а совокупность вот этих подзапросов то есть фактически вот это вот 5000 плюс там например 3000 и так далее все это вместе дает вот этот вот более широкий запрос ваша задача по возможности собирать многословные фразы с 2-3 ключевые фразы не из одного слова планшет если вы наберете слово планшет у вас будет очень много запросов но он... люди не набирают они все время уточняют свои запросы Они уточняют конкретно обычно до какой то конкретной модели и до действия например купить или обзор и вам надо именно под них вы выделить например у вас на сайте есть вы продаете эти планшеты. Вам надо сделать две страницы. Если, например, для обзора это должна быть одна страница. А для купить это... В общем, это типовая воронка продаж для интернет-магазинов. На самом деле, интернет-магазины раскручиваются именно таким образом. Выделяются какие-то запросы, например, обзор, модель, обзор или сравнение. да? Мы создаем специально Страницу, на которой делается экспертный обзор нескольких моделей а дальше внизу специальным блоком эти модели предлагается купить либо же сразу в корзину попадают, либо же переход на страницу уже покупки там, различных там, моделей и так далее ваша задача сейчас сформировать список в котором будут ваши ключевые фразы и количество вхож... запросов в месяц количество запросов в месяц оно характеризуется вот, представьте себе вот, если 10, ну допустим тысячу раз запрашивали делим это на 30 то есть грубо получается в день у нас 10 ну, 1000 разделить на 30 ну грубо 33 запроса в месяц и учитывая то что вы конкурируете с другими пользователями сети то есть, вам вот этот запрос может быть 1-2 реально получить то есть чем, чем больше эта цифра с одной стороны тем лучше но с другой стороны тем сложнее продвигаться ориентируемся на то чтобы было в районе ну грубо от 200 200 300 проще всего продвинуть фразы вам надо начальное ядро какое-то сформировать тех запросов которые вот на таком уровне даже может быть от сотки начинать на самом деле чем чем более узкие, тем они реже набираются, но тем меньше у вас конкурентов будет по этим фразам. Ваша задача сейчас создать этот список именно с параметром, сколько было запросов. Еще дополнительная вещь по Wordstat. Есть, так сказать, уточняющие вещи при запросе, когда вы там вводите, для того чтобы уточнить сколько реально было запросов есть понятие такое фразовое соответствие, то есть мы ставим впереди восклицательный знак, то есть если было тысяча 10, было запросов то у вас будет например 800 показывать то есть более точное вхождение фразы и есть еще значки плюс то есть например плюс там первое слово плюс второе слово Это подразумевать, что и то и то включается фразу если вы хотите точно узнать сколько было запросов по ключевой фразе тогда ставится в, таки, в двойные кавычки там купить ноутбук такой то у вас будет точно показывать что в месяц например 10 запросов было по вот именно вот этой фразе я составляю табличку себе всегда фраза ключевая фраза Сколько всего было запросов, это просто мы вводим. Потом сколько запросов с восклицательным знаком и сколько запросов в кавычках. И сразу поэтому можно определить, насколько нам интересна фраза. Потому что если здесь было, например, 1000, а здесь будет всего 10, а здесь будет 0, то эта фраза нам не очень интересна. А вот если это было 1000, здесь 100, здесь 10, то эта фраза более интересна Поэтому мы собираем такую статистику. Понравился урок? Внизу страницы есть кнопки соцсетей. Нажимаем. Вам откроется ссылка. Вы можете его скачать и смотреть дальше. До свидания.